Ну, здравствуйте. Вот мои птенчики уже подросли. Произошло небольшое переселение. Посадила в другую клетку всех. Как вы видите, клювики уже начали становиться рыжими. Птенцы почти едят самостоятельно. Периодически девочка их, конечно, подкармливает. Началась линька. Уже вот... Попробую приблизить. Сейчас вам, ну, наверное, не будет видно. Мальчика начинает грудка становиться черноватой. Вот, вот. И вот одно перышко есть рыжеватое у одного. Значит, два светленьких это у нас будут мальчики. Светленькая, скорее всего, это девочка. Мальчики уже пытаются петь. Трели очень похожи на трели самцов. Мальчика, к сожалению, сейчас пришлось отсадить в отдельную клетку. В связи с тем, что... Начинала строить гнездо, производить спаривание с самочкой, что очень нежелательно, надо делать перерыв во время размножения, чтобы организм самочки не уставал. ну Рацион сейчас вот им дала мешанку с фруктами, если вам видно. Вот. Повесила вторую кормушку с семенами, потому что птиц стало много, чтобы им хватало на всех кормах. Периодически ставлю купалку. Вон, слышно сейчас песня самца. Он там один страдает. Обиделся, что его отсадили. Ну, к сожалению, ничем не могу ему помочь. Пыталась укольцевать своих маленьких разъемными кольцами. Но, к сожалению, кольца... Получились очень большие пришли, разъемные. Поэтому они слетают с лапок. К сожалению, кольцевать мне их не удалось. Даже разъемными кольцами. Хоть и говорят, конечно, когда они линяют, что очень много пуха от них. Не могу сказать, что очень много пуха. Вообще как бы не наблюдаю таких перьев, летающих по квартире, как описывают на многих форумах. В общем, так все как обычно. Камень для того, чтобы они могли точить клефон песок. Ну, это, пожалуйста, и сняла гнездо, поскольку уже птенчики самостоятельно передвигаются, сидят уверенно на жердочках. Нельзя я сняла, чтобы оно место не занимало, ну и чтобы они его не портили, потому что начали уже его ломать, растаскивать по запчастям. Ну и в общем все, что я вам хотела рассказать сегодня. Это был мой видеоотчет об изменении в птенчиках.